Сорт томата, убеждение, это селекция Бреда Гейтса США. Это среднеспелый сорт томата, очень высокоурожайный. Кусты бывают высотой в открытом грунте до полутора метров. Вот такие вот красивые округлой формы плоды. Они розовые, золотистыми и зелеными полосками. Масса плодов бывает от 80 до 150 грамм. Куст выращивать лучше всего в 1-2 стебля, а в теплых регионах можно и оставлять до 4 стеблей. Очень хорошая завязываемость у этого сорта в стрессовых условиях. Он и жаростойкий, и засухоустойчивый, и плодоносит до самых заморозков. Выращивать этот сорт можно как в открытом грунте, так и в теплицах. В разрезе плоды малинового цвета, многокамерные, очень сочный и ароматный сорт. Томаты вкусные сладкие, практически без кислинки и очень вкусные в консервированном виде. У них толстая кожица, и при консервировании томат не расползается. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.